Бобры, да? Ну что-то типа, я ну, не знаю, скорее даже не бабры, а крысы. Да. Вот они там же, вот, вот там вот у них прям такие какие-то углубления, они оттуда всплывают. Я вот для, для Ютуба тоже хочу, для канала поснимать, думаю, сниму крутой ролик для людей. Ну, надо снимать, они вообще, они прям как эти самые тараканы. Вам, хорошего, быть, вам тоже Хорошо. спасибо, Хорошо. спасибо, вам тоже хорошего Хорошо. дня.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 целить а, телеп, а, объектив а, телефона а, там не знаю камеру вот меня у других у меня можете увидеть поставить вот такой вот жирный лайк и подписаться на канал а, я спавший после ночи хочу с вами кормить вот дебильный ролик друзья но вот, все равно подписывайтесь кто не подписан ставьте лайки и комментарии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 ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь обязательно. Не будьте такими детями, как эти луки. О! Да, ну, они уже зажрались, по-моему. сейчас утра будут голодные, как эти. Даже, даже не едят. Вот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 А? я адрес, адрес на то он нет, иди на велички у меня не надо, просто растяни для ютуба? Не да нет Себя. А, с... семейный архив <laughs> я просто думал, вы шорт снимаете обычно вот так вот шорт у вас 12-й, да, айфон?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 Скажем так, часа 2 апреля, когда ты когда ты если там тоже не знаю, какая там существует.